Витам, панство. Мое имя Геннадий и говорю я с вами сегодня из Киева. Хочу сразу предупредить, что ничего нового я вам не скажу. Все, о чем я буду говорить, можно найти в интернете. А интернет сегодня переполнен всевозможными разоблачениями, сенсациями. Подробности личной жизни известных и малоизвестных людей. Аферы, слежка, терроризм, ФРС. Каждый теперь знает, что это такое, и что деньги печатает такая группа частных международных банкиров. И всем этим на земле пытается управлять группа людей, которые стремятся к мировому господству. Говорят о иллюминатах говорят, о масонах, много чего говорят. Но мы живем, мы живем. Что самое интересное, что во всем этом разоблачи, разоблачительстве никто не предлагает выхода. Интернет вздрогнул, когда узнал. Или весь интернет у всех замерло. Все... Да. Да. Нас пугают постоянно то средства массовой информации, то интернет. Но никто не предлагает выход. Форд когда-то говорил, Генри Форд говорил, если бы люди узнали, как работают банки, была бы революция. Люди знают, как работают банки, <свы> революции нет. Но скажу вам, что по данным статистики в Украине, доходы банков за прошлый год упали на треть. Это существенное достижение. Люди действительно узнают, как работают банки, и у них все меньше доверия. Все меньше доверия к тому, что считалось раньше незыблемым, да, и таким святым, и, и при этом меньше доверия людей друг к другу. Да, предложений нет. И Вернее, они есть, но их немного. Их немного, и все они сводятся к способу обогащения, быстрого обогащения. Сейчас балом правят деньги. Так вот, сегодня речь пойдет о том, о чем знают все. Знают все, об этом знают все, но знают ли все, вот вопрос. Мы сегодня поговорим о глобальной кассе взаимопомощи. Всем известная МММ, которая существует уже 20 лет. С 1994 года. И о Сергее Мавроде. Каждому понятно, что если вы хотите узнать правду или истину о каком-то явлении, то лучше всего обращаться к источнику. К первоисточнику. К первоисточникам нашего движения, моего движения, потому что я уже больше... Нет, не больше. Около двух лет в этом. Так вот, источником является Сергей Мавроди, Сергей Пантелеевич Мавроди, так принято в России, в Европе не принято говорить отчество, но ну, в России принято. Сергей Пантелеевич Мавроди и его блог, его сайт Ком. Обязательно зайдите, обязательно скачайте зеркала этого сайта, потому что вы понимаете, что этот сайт, он идет в разрез со всеми принципами управления. Со всеми принципами управления людьми, которые существуют уже тысячи лет. Принцип очень простой. Разделяй и властвуй. Нас разделяют. Нас разделяют должностями, зарплатами, границами, языками, религиями. Ну, в общем-то, цветом кожи, раса. Перечень просто до бесконечности находят любые возможности, чтобы разделить людей. Разделяй и властвуй. Так вот, Сергей Мавроди не предлагает революции. Он предлагает эволюцию. Он предлагает эволюцию доверия, когда люди просто заинтересованы доверять друг другу, доверять незнакомым людям. Сегодня человек не доверяет даже знакомым. Чаще не доверяет самому себе. Вот парадокс. Но потому что мы часто наступаем на одни и те же грабли. Итак, система МММ, система эволюции доверия. Как она работает? Очень просто. Заложен очень простой принцип, который используют все банки, все страховые компании, практически все финансовые организации. Последующие платят предыдущим. То есть, я получаю пенсию не из тех денег, которые я когда-то отчислял из своей зарплаты, вернее, отчисляли из моей зарплаты в государственных учреждениях 20 лет тому назад, когда я работал, например, в Сибири, да? А я получаю пенсию из тех денег, которые отчисляются из зарплат работающих сегодня людей. Последующие платят предыдущим. Точно так же и в банке вы несете деньги на депозит, а банк имеет право раздать под ваш депозит 10 кредитов. И когда вы будете забирать депозит, то вы заберете депозит человека, который принес его после вас. Ну, не буду вдаваться в подробности, но так он работает. Возникает вопрос. но почему, если все экономические организации, финансовые, работают по одному и тому же принципу, почему они не платят 30% в месяц, как Сергей Мавроди или каста Взаимопомощь? 30% в месяц, это минимум. Сейчас э, касса взаимопомощи может платить и до 100% в месяц. Но очень скоро мы перейдем, об этом уже говорил Сергей Мородич, мы перейдем просто на 30% в месяц. Будет такая тумбочка для всех, куда все сносят деньги, а те, кому надо, те берут. Очень простая техника. Общая тумбочка. Так она, собственно говоря, и работает. Но Почему? не делают этого банки, не делают этого страховые компании. Кто этого не делает, только Сергей Мавроди. Одна простая причина. Во всех финансовых пирамидах, в том числе и в долларовой пирамиде, и в банках, и ну, где угодно, деньги собираются, день, деньгами владеет владелец, деньги собираются на самой вершине этой пирамиды. И деньгами распоряжается владелец, или корпорация, или совет, или совет директоров, или как ФРС владеет там сколько? 10 или 12 семей? Я не вдавался в эти подробности. Ну точно так же, как и в любом государстве сейчас владеет всем какая-то группа семей, да? 200 семей, 300 семей, которые распоряжаются практически всем, что заработал народ за многие столетия, может даже за тысячелетия. Так вот, все финансовые пирамиды, Построена на том, что деньги собираются в одном месте и управляют ими владельцы этих пирамид. А в кассе взаимопомощи деньги лежат на счетах участников. Вот чем вся пирамида. Вот чем все отличие от пирамиды, потому что участники это и есть основа любой пирамиды, в том числе и государства. Ведь народ есть основа власти любого государства. Народ есть и основой экономического развития этого государства. Верхушка только направляет экономическую активность людей, да? И от этого зависит, куда они придут. Не будем даваться в историю, в подробности, но еще есть одна причина, почему все-таки МММ платит 30% в месяц сегодня и до 100% в месяц, а остальные не могут этого делать. Вы не задумывались над тем, что банков очень много, страховых компаний тоже очень много, а МММ это уникальная структура, одна единственная. И Если кто-то пытается работать под маркой МММ, это наши раскольники, которые заработали денег, свобили чужих денег в 11-й, да и в 12-й уже есть такие, которые... Не захотели отдавать деньги, которые принадлежат людям. Слабость человека такая. Человек жадный. Вот поэтому МММ и платит 30% в месяц. Потому что деньги не собираются у какого-то хозяина. Ну а банки? Посмотрите в своем городе, кому принадлежат самые классные здания, самые современные. Банкам сколько их? они все время появляются новые значит выгодное дело хорошо у нас свои задачи у них свои задачи наша задача это эволюция доверия сейчас ммм или за эпоху помощи глобальная выплачивает каждому новичку который впервые столкнулся с этим явлением выплачивает 600 рублей или 150 гривен, или 20 долларов, или 15 евро. Просто так, для старта. То, что делает наша касса, это не укладывается никакие рамки. Люди просто не могут в это поверить. Тем более, они напуганы вот этой информацией о средствах массовой информации, о МММ. Ну, подумайте сами. Подумайте сами, кому невыгодно МММ. МММ очень невыгодна власть имущим. Она невыгодна банкам. Она многим невыгодна. Хотя, может быть, в очень скором времени найдутся такие руководители государств, такие президенты или канцлеры, или премьер-министры, которые поймут выгоду МММ-движения, выгоду касты взаимопомощи. А выгода в том, что в обществе снимается напряженность. Люди перестают быть зависимыми от финансов. Люди лишаются финансовой зависимости, просто помогая друг другу. Непосредственно, без процентов. Причем делают это официально, через банки. И банковскую систему, в общем-то, поддерживают этим. Банкам это должно быть, в общем-то, выгодно. Так вот, если найдется такой руководитель страны, который поймет, насколько выгодна эта система, он добьется очень многого. Потому что ну, все боятся. Как это так? Э -э люди перестанут бояться своих начальников. да? Они будут зависеть только от доброй воли, таких же, как и они сами. Люди объединяются в какое-то огромное сообщество и помогают друг другу. Что при этом происходит? У человека исчезает страх за свое будущее у человека вообще исчезает страх. И у него открываются новые возможности. Он становится Творцом. Мы ведь созданы по образу и подобию Творца. Мы все Творцы. И если каждому из нас создать условия и лишить вот этих страхов о завтрашнем дне, человек должен понимать, что в принципе человеку не так уж много надо. Как говорил э, Махатма Ганди, на этой земле есть достаточно всего, чтобы обеспечить каждого человека всем необходимым для счастливой жизни. Но абсолютно не хватает ресурсов, чтобы удовлетворить жадность отдельных людей. И вот наша система, которую создал Сергей Мавроди, наша эволюция доверия, она привносит... Отношения людей приносит в нашу цивилизацию справедливость. Люди становятся творцами. Вы прекрасно понимаете, насколько наемный труд, или рабский труд, или подневольный труд отличается от труда свободного человека. Станьте свободными людьми. Вступайте в МММ. Для новичков, я уже говорил, какие преференции. И если вы новичок, найдите себе путного руководителя. И пусть руководитель сделает все для вас. Вы просто получите деньги. Вы просто получите деньги и начнете задавать вопросы. Откуда деньги? Вот тогда только вам нужно рассказывать. Вот тогда только вы начнете понимать, что... Нечего бояться МММ, что МММ поливают только тех, кто их обо... кто обокрал людей. Как ни странно, но это были руководители. Я, например, знаю, что в МММ 2011, чем отличается МММ 2011 и 2012 от 1994? И 11 и 2012 развиваются в интернете, то есть это доступно всему миру. И наша задача сейчас... Эту информацию донести до всех. Поэтому я приглашаю я приглашаю людей, которые владеют языками. Сейчас вот эта трансляция или эта презентация рассчитана на моих польских коллег. Поэтому я ее записал и мы сделали титры. Это очень кропотливая работа, но мы на это идем. Потому что люди должны понимать основу. Я приглашаю людей, которые владеют языками. Мне не нужно много людей. Мне нужно один человек на страну. Вот в Польше я нашел человека. И как вы думаете, я разговаривал с человеком, общался с ним почти каждый день. Три месяца подряд. И знаете, что мы выяснили? Вот за три месяца мы выяснили только одну простую вещь. Что не существует ммм MMM тринадцатой, МММ-четырнадцатой и так далее. Понимаете, как людей дезинформируют? Люди, которые, в общем-то, отрицательно относятся к МММ, которые боятся, которые, ну, просто боятся МММ. А страх всегда связан с незнанием. Поэтому, друзья, давайте распространять информацию об МММ по всему миру. Приглашаю всех желающих работать над этим. С польской стороной мы уже активно работаем. Там есть замечательный человек, который работает с утра до ночи. Я не знаю, когда он находит на работу. Но работает постоянно. Просто удивительный человек. Итак, я на этом хочу закончить свою короткую презентацию. Пожелать всем успеха. Пожелать всем... Здоровья вашим родным и близким и доверия друг к другу. До новых встреч. Всего доброго.